Тема английского дождевого футбола, друзья, с вами FIFA прогноз, точнее футбольный симулятор прогноз и как всегда в студии мы его ведущий Роман и Игорь Белоногов. Игорь. Приветствую. По каким лужам сегодня будем бегать? По мягким английским газонам. Они такие прекрасные, замечательные. Манчестер, Сити, Ливерпуль у нас сегодняшняя вывеска, я думаю, главный матч. Года, века. века эры футбольной всей. Да. В общем, первое-второе место, чемпионат Англии, одну очку отрыва, Ливерпуль, если победит, какой лидер. И, в общем, интриг, по-моему, если побеждает, то закрепляется на первой строчке. Да. Вывеска интересная, коэффициенты еще интереснее, перед матчем посмотрели. И если я скажу, то, мы, то что мы немножко офигели, это, ну так, да, ну, пожалуй, цензурно. пожалуйста. Разлет следующий на Манчестер Сити от 1.97 до 2.04, на ничью дают 3.70, 3.80, на Ливерпуль в него совсем не верят, 3.55, 3.45, почему? Хотя вроде бы у нас все должны выиграть. куда, зачем, так, почему? Твое мнение. После ЛЧ, может быть, вставший как сборная Швеции, да, да. Вот, типа, вот, сейчас бастуют то, что почему Польша прошла на чемпионат мира, они играли всего один матч, а мы играли два, вот Ливерпуль, видимо, то же самое Ну, наверное, других объяснений у меня вообще нет, ничего mm -hmm. больше трех. Mm -hmm. Ладно, будем думать, Манчестер-Сити, Ливерпуль, который будет в красной форме играть, я так хочу, очередной тур, Английской премьер Лиги. Что ж, английские газоны такие мокрые, потому что туманный Альбион, дождь постоянный. Да и дождь на трибунах, потому что многие представительницы прекрасного пола ждали этот матч. И им сейчас восторгаются. Ух, Сити в атаку побежал. Ты смотри, ты смотри, ты смотри, что делает, а? Фу. Вот уже и первый момент. На отскоке, а? А? А -а -а. Серьезно, да, видел? Догони, догони, догони. Видел? Тепон, да, видел. Ван Дзижке стоит такой. Я, я немножко в сторону от этого подвинусь, чтобы не мешать, чтобы карточку не схлопотать в самом начале встречи. Мне ну, Нравится, человеку, как играет Манчестер Сити. Давай да. на вес. Не, не, не, не, не, не, не, не, Эдерсон, а, Алисон, Эдерсон, Алисон. Рост. <похоже. с facet> Stones. Это знаешь, сейчас прозвучало, как бы ну, немножко нелепо. Мне нравится Сити, мне нравится Сити, как будто это одно предложение. Дальний удар хороший. Давай, добивать. Добивать! Адерсон. Эдерсон. Контроль, контроль. И в дальний. ударится. Ну, моментов, моментов так-то на. А, у меня у главой что я такой? Дурьмая. Давай. Насик. А, есть никого. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Продолжим. Да... Ага. Ну. Один-ноль. Какой-то, 1-0 Ливерпуль у нас ведет в счете. О, как хорошо было, а? Ты что, устал что ли? Нет, не, не, не, не, не, не, не, нет, нет, нет, Добрый нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, у нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Молодцы, молодцы, ребята. Да еще раз момент. Нет, вот посмотри. это... Нет, ну, не в а... защите дела. Ну, здесь, ладно, в защите дела. Не, молодцы, молодцы, ребята. Да что такое? 3-0, Фермина хит-трик. чудо ну, там Стоун за этого надо менять. 3-0, Роберто Фермино, и у нас перерыв. Допустим, ладно. Давай по статистике, Давай. потом поменяешь. Давай, ты... Потом поменяешь, что у тебя там как будет. Нет, этого не надо. Сводка. Владение у тебя больше, ударов у меня больше, ожидаемых голов от меня больше ждут. Ну, вроде бы статистика равная, но по результатам как-то оно что-то вот... тебя ну, совсем... четче реализации вообще не бывает в мире, по-моему. На ожидали на 3-3 забил. Да. Ну, супер, давай поехали второй тайм смотреть. Ну что, поменял? Да, спасибо, Джон Большой Молодец. Он может сидеть сюда еще отдыхать. Надо расслабляться, чилить. Чилить, да. А, а, а это что такое? О, вижу. Давай. Кевин де Работает. Добрый вечер. Давайте тогда, надо о Надо веселье делать. Надо хамбэк. Чтобы, как бы коэффициентом мы сейчас вообще не соответствуем. И ожидание! Ты чё? Это ворота проклятые или что? Понимаешь, вот что значит центрального защитника поменять, наверное. А, и нападающие резко начинают играть, да? Мне очень удобно так думать, что это мои гениальные замены. Серьезно, да? Вот серьезно, мы 3-0 вели. А сейчас сели в оборону. Алло, Ливерпуль. Почему у меня на поле Атлетика Мадрид сейчас? Почему этот автобус тут? Не конечно. Божи. Бару, Бору, Бошу, еще, ну. О, ныряй, мире, мирей, мирей. Спокойно. Сити просто тоже обрадовался, что местом заспользуется. Mm -hmm. теперь, теперь поиграем. На да, веселье, да? Мамка домой загнала куш. Теперь игра пойдет нормально. Слушай, ну, у тебя вон передача, точность прям вообще бодренькая. Вообще все по-другому. Я не знаю, что поменять. Я, конечно, еще и... Я вообще не могу выйти за, за, этот, за половину поля. Ну, сейчас попробуем. Куда? Ну, на кой так сильно? Да? Ага. Саша Арнольд, который не определился, как его зовут Вот, это зон... вот эта зона Я, я не, не понимаю, у меня что, сверхатакующий, что ли, стоит? Эх, Ладно, дотерпеть да Дотерпеть, да пацаны, дотерпеть да А, 87-я уже Так, что, может, я атакующий там поставить Раз, раз поперло и вот сюда. Ну, нет. Хорошо. Забрали. Играй. Хорош. Чел хорош. И дай. Вот. Ну, не Забирай. Не сюда. Выноси. 90-е. Давай. Одна минута добавленная. Вперё а, вот ну, ты вынес, так вынес. Ничего не скажешь. Ну, так время. Все, свести. Mm. Наконец-таки. Наконец-таки я выиграл в этом матче. А, хитрик. Да. Роберто Фермино сделал эту игру в первом тайме. Манчестер Сити во втором попытался что-то исправить благодаря замене Стоунса. Ой. Но не получилось. Смотрим статистику. Ого! А Пол, лучше стало. Да? стало, как будто бы все. Было полтора. Было полтора, сходил потом до магазин, стал 6,3. Не, слушай, дикая статистика. Это второй Ну, а толку-то от этого, от этого второго тайна. Ну да, блин, в победил. 3-2 самый большой коэффициент на Ливерпуль заходит по версии нашей программы. Насколько это правдиво? 3-2, да. Мне кажется, вполне. Но матч веселый будет, вот это точно. Все равно непонятно, почему такой огромный коэффициент на Ливерпуль. Ну, кстати, Борьба да. реально идет за первое место. То есть, ну, равные должны быть быть коэффициенты. Там, ну не знаю, 2,90 там у Сити, у Манче. Блин, у это кто? Это Ливерпуль. У Ливерпуля там, не знаю, два-десять, например, ну, рядышком, ну, ну, но ну, не настолько ну, может, огромный разрыв. Может быть, мы что-то не знаем кто, кто вопрос, кто мне, тоже, мне тоже интересно, почему так, только из-за того, что Сити лидер, рядом, ли, там, одно реально, ну, а тем, тем лучше для тех, кто... Будем! Посмотреть, да. проще говоря, Ливерпуль 3, Манчестер Сити 2. Игорь Белоногов, Роман Принцков. Для вас ввели эту программу. На следующей неделе увидимся. Пока, удачи!